Май в этом году очень сложный, особенно для любовной сферы, романтических и семейных отношений. Венера, планета любви, со 2 по 28 мая движется по знаку своего изгнания, по Овну. Женская планета в мужском знаке создает особую атмосферу, на фоне которой разворачиваются страстные взаимоотношения, вплоть до битья посуды и физического насилия. Венера, богиня любви, творчества и комфорта. Овен – огненный знак, ключевыми словами которого являются инициатива и воинственность. Жажда эмоций желание получить все и сразу может приводить к драматическим ситуациям. Неблагоприятный транзит Венеры совпадает с коридором затмений 30 апреля-16 мая 2022 года, а также с периодом ретроградного Меркурия 10 мая-3 июня 2022 года что еще больше акцентирует трудноразрешимые проблемы в сфере личных взаимоотношений. Под влиянием ярких впечатлений и сильной физической энергии у многих людей возникает стремление к независимости, меньше уделяется внимание партнеру, не учитываются его интересы, из-за этого может произойти охлаждение чувств. В мае 2022 года велика вероятность совершить поступки, которые будут вызывать грустные воспоминания и сожаления еще долгое время. С 25 мая Вовен зайдет Марс, максимально активизирует проявление Венеры в этом знаке. Появляется спонтанность и переменчивость в поведении, а также склонность к безумным влюбленностям и драматическому выяснению отношений. Если вы или ваш партнеры без того импульсивны и эмоциональны, то в мае в полустрасти способны на все. Акцент делается на негативных проявлениях. С одной стороны, люди настойчивы и сильны в своих желаниях, стремятся завоевать внимание потенциального партнера, но с другой стороны, страсть быстро перегорает. Май... Беспокойный период для любовной сферы, поэтому важно руководствоваться разумом, стараться совершать обдуманные поступки. Это поможет избежать ошибок, о которых потом может быть мучительно больно. Друзья, уточняю, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога. При индивидуальном разборе вашего гороскопа мы поговорим о влиянии транзитов планет и затмений конкретно на вас. Посмотрим, в каких астрологических домах личного гороскопа находятся ваши натальные затмения, какую информацию они несут и как это использовать, чтобы улучшить качество жизни, отработав кармические долги. На моем YouTube канале есть видео о весеннем коридоре затмений. Посмотрите, пожалуйста, найдете для себя ценные подсказки. Но, конечно же, есть темы, которые требуют тщательного исследования. У каждого они свои. Актуальный для всех вопрос на сейчас, сложный выбор, принимать решение уезжать из Украины или остаться, переехать ли в другой город в пределах страны, или тема профориентации как школьников, так и взрослых, астрологический прогноз, натальная карта, гороскоп взаимоотношений и многое другое, кому нужно, обращайтесь. Далее основные планетарные влияния месяца. 1 мая гармоничный аспект Венера-Плутон смягчает непростой фон затмения 30 апреля в Тельце в 11 градусе, который управляется Венерой. В большинстве случаев конструктивная трансформация эмоций, любовных отношений, творчества, которое произойдет в этот день, в будущем даст хороший материальный результат. 2 мая в 19.11 по киевскому времени Венера из знака экзальтации перейдет в знак своего изгнания в Овен. Транзит и определит фон месяца, об этом я говорила в начале своего повествования. Выйдет планета из Овна и перейдет в знак Тельца 28 мая в 17.46. 3 мая очень вдохновляющий аспект. Секстиль Юпитер Плутон проявится в виде позитивных изменений на внешнем уровне день в целом спокойный вселяющий надежду и веру в светлое будущее подходит для решения финансовых вопросов имущественных дел поиска спонсоров и покровителей также благоприятное время для людей находящихся вдали от родины намечается положительные сдвиги в профессиональной сфере в юридических делах 4 мая формируются три положительных аспекта солнце в соединении с ураном Марс в Секстиле с Солнцем и Ураном. 5 и 6 мая аспекты состоятся, поэтому можно говорить, что наиболее благоприятные дни в коридоре затмений это 4, 5, 6 и 7 мая. Но, ну, может быть, еще и 8 мая день расходящихся гармоничных аспектов. А в этот день Венера в Секстеле с Меркурием. Если есть неотложные дела, спланируйте свое время правильно Самые эффективные дни для решения любых вопросов, кроме выяснения любовных взаимоотношений, это период с 5 по 7 мая включительно на фоне коридора затмений силовой потенциал проявляется расширением новых сфер познания. По странному стечению обстоятельств часто происходит то, чего не могли бы предположить теоретически, но в основном формируется база для положительных изменений на всех уровнях. Взвешенные решения и обдуманные Действия приведут к желаемым результатам, может быть и не так быстро, как хотелось бы. Но во всяком случае, формирующиеся обстоятельства в эти дни предоставляют многим людям счастливые шансы. Главное их вовремя распознать и использовать. 9 мая – срединная точка между затмениями. Это время значимых событий, непредсказуемых поворотов, кардинальных перемен день тревожный может произойти все что угодно в том числе и самое неприятное поэтому в соответствии с такими перспективами правильно планируйте свои дела тем более 9 мая меркурий стационарный с поворотом в ретроградное движение для многих людей начинается период сложностей простоев отмен я расскажу об этом в отдельном видео с 10 мая по 3 июня включительно Меркурий в ретрофазе. Начинается в Близнецах, заканчивается в Тельце. С 11 мая по 27 октября транзит Юпитера по Овну. Потом планета вернется назад в Рыбы. И в конце декабря 2022 года снова войдет знак Овна на несколько месяцев. Первый знак Зодиака – Овен. Отличное время, чтобы начинать и расширяться. С учетом военной ситуации в Украине, которая началась на транзите Юпитера по рыбам, можно говорить о том, что середина месяца, скорее даже вторая декада мая, принесет кардинальные перемены. Может быть заморозка конфликта на некоторое время, а может быть изменение планов агрессора и полное прекращение войны. Но точно к концу мая будет все не так, как сейчас, в конце апреля. С 12 по 14 мая соединение Солнца с северным лунным узлом. Эта фиктивная точка символизирует будущее. Солнце также связано с понятием жизни, счастья, просветления. Это значительное явление природы повлечет за собой важные события, которые предоставят большие возможности для самовыражения и расширения своего влияния. Но также это соединение притягивает счастье как следствие самоотверженного исполнения долга на благо других в более ранний период. 15 апреля очень важный день. Солнце в напряжении с Сатурном и Секстили с Нептуном. Накануне лунного затмения в Скорпионе, которое произойдет 16 апреля, можно с уверенностью говорить о негативном фоне. Тем более, если прошлые уроки не были усвоены. Повторение ошибок вполне вероятно, но с более усугубляющими последствиями, а также сожалениями о том, что не воспользовались вовремя благоприятными возможностями. 16 мая лунное затмение в 7 часов 11 минут по киевскому времени в 26 градусе знака «Скорпион». Закроет коридор затмений, однако его влияние будет продолжаться как минимум еще 6 месяцев до осеннего коридора затмений. Рекомендую посмотреть и послушать каждому с моё видео, ссылка в закрепленном комментарии. 18 мая соединение Марса и Нептуна в рыбах создает благоприятный фон, притягательную силу. День подходит для восстановления и регенерации но деятельности управляют подсознательные импульсы, что может привести к непредсказуемым результатам. Поступки скрываются до определенного времени, появляется тяга к секретам, дела покрыты налетом тайны. Благоприятный период для волонтерских движений, общественных фондов, транспортно-логистической цепочки в условиях межгосударственной политики. 19 мая благоприятный день, его энергии распространяются и на следующий день, 20 мая. Но следует учитывать влияние ретро-меркурия на все процессы. Солнце в секстиле с ретро-плутоном, Юпитер в секстиле с ретро-меркурием. День очень неоднозначный, хотя аспекты гармоничные. Ретроградность планет всегда возвращает в прошлое. Поэтому есть шанс исправить ошибки и повернуть ход событий по новому руслу в нужном направлении. Возможности масштабирования, расширения, благополучного решения затянувшихся вопросов с зарубежными партнерами также вполне возможны в эти дни 19-20 мая. С 21 мая Солнце в Близнецах, приходит в этот знак в 4 часа 23 минуты по киевскому времени, соединяется с ретро-Меркурием, управителем этого знака. Очень важный день, связан с изменениями привычного и устоявшегося. Но при этом, чтобы осознать важное, необходимо вспомнить давние события, прошлые взаимоотношения. 22 мая Марс в секстиле с ретро-Плутоном. Формируется гармоничный аспект Солнца-Юпитер. Потенциал этого дня и следующего, 23 мая, несет долгосрочные благоприятные энергии. Процессы, начавшиеся в этот день, будут иметь продолжение в первой половине 2023 года. 23 мая Меркурий на ретрофазе возвращается в знак Тельца, поднимает финансовые темы. Подробнее о ретроградности Меркурия весной 2022 года в отдельном видео. 24 мая Венера в секстеле с Сатурном. Очень много аспектов секстелей в мае. Этот аспект несет в себе положительные энергии, но требует приложения усилий, целенаправленной работы. С 25 мая Марс в в знаке своего владения. Это мощная энергия. Видео сделаю об этом транзите в середине мая. 25 мая повторяется аспект тригон Меркурий-Плутон, его действие ощущается также и 26 мая. Первый раз был в конце апреля 2022, а сейчас возвращает к темам того периода. Большая вероятность благополучного их разрешения. 27 мая напряженный день, квадрат Венера-Плутон, желание не соответствует возможностям. Вполне возможны драматические выяснения взаимоотношений, проблемы во всех сферах, касающихся общих ресурсов, совместного владения имуществом. В общем, День тяжелый несет в себе неблагоприятный потенциал. 28 мая в 1746 Венера входит в знак своего управления, в знак Тельца. С этого дня формируются благоприятные обстоятельства для решения финансовых вопросов, сферы личных и деловых взаимоотношений. Видео, наверное, не успею, но текст обязательно выложу в Инстаграм, Телеграм, Фейсбук. 29 мая соединение Марса и Юпитера в Овне. Позитивный шлейф возрождений, начинаний, расширений распространяется также и на 30 мая. В этот день новолуние в Близнецах. Подробное видео об этом астрологическом событии сделаю обязательно в 20 числах мая. На этом заканчиваю. Желаю всем мира, потому что время сейчас очень неспокойное. По вопросам обучения индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео. Друзья, спасибо, что остаетесь со мной. Благодарю вас за внимание. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. До встречи!